Всем привет! В продолжении темы 1911 и 3D принтер, представляю вторую часть видео с установкой различных печатных модификаций на пистолет. Ссылки на мои модели, а также комплектующие будут представлены в описании к видео. Скачать модели можно будет бесплатно с сайта Singiverse. Еще хотелось бы добавить, что размеры для всех приспособлений брались с ГБВ-пистолета от фирмы ВЕ. Гарантировать совместимость с другими производителями, например, Мару или КЖВ, я не могу. Единственное, что будет адаптировано для КЖВ, это щеки. Так что печатаем, ставим, проверяем и отписываемся в комментарии по совместимости. Прежде чем я покажу, как установить те или иные модификации на 1911, мне придется разобрать пистолет почти полностью, что я, собственно, и сделал. Итак, начнем, что ли? Самое неудобное по замене в 19.11 это спусковые крючки. Для этого нам придется разобрать практически пистолет полностью. Для того, чтобы заменить спусковой крючок, надо снять... Непосредственно сам спуск с рамки крепления. Для этого нам потребуется выбить штифт фиксирующий. Он очень маленького диаметра. Для этого подойдет очень хорошо маленькая отвертка типа Torx. Ну или если у вас есть выкладка такого диаметра. Так, вот, выдавили. Далее достаем. Так, поставим этот сапог. Так, установили спуск на рамку и возвращаем его в раму пистолета. Чтобы зафиксировать спуск, необходимо вернуть на место кнопку сброса. Возвращаем на место, и чтобы он зафиксировался, надо повернуть замок. пружина откинулась, спуск, спуская кнопка работает, Спускаю крючок на месте, никуда он уже не денется. Далее. Так, далее. Магвелл. Мною отрисован два типа магвеллов. С угловатыми ребрами и с плавными обводами. Каждый тип магвелла используется своим форм-фактором щек. Например, угловатый используется непосредственно с щечками типа соты для плавных переходов. А Магвелл с плавными переходами используется с щечками типа рыцарь. Ну и другими подобными. Для установки Магвелла взамен код штатного корпуса боевой пружины нам потребуется из корпуса боевой пружины выбить пин удерживающий пружину в толкателя и установить все это добро интересующее нас могла так Собираем в обратном порядке. Так, есть, установили. Затем нам потребуется установить его непосредственно на рамку пистолета. Но прежде чем мы это сделаем... Необходимо проверить соосность на всякий случай, если что-то будет не совпадать, пройтись сверлом 4 мм для лучшей точности и чтобы исключить дальнейшие проблемы, дальнейшие проблемы при установке остальных элементов. Но не все так просто, вот так оставлять нельзя. Даже если у нас все отверстия совпадают, теперь нам необходимо вернуть на место все элементы, толкатели, пружины, ударники. И только после этого устанавливать магвал. Возвращаем на место. Так, вернем на место паунджер и шайбочку, чтобы у нас штатно работал предохранитель. двусторонний предохранитель можно пока не фиксировать пока не вернемся к щечкам потому что именно щечки его поджимают сейчас он просто выводится. так переходим к следующей детали так далее мушки-целики на выбор предлагаю четыре варианта два высоких и два низких с каждого типа низкий высокий и из оптоволокна и низкий, высокий, обычный. Низкие уже сейчас непосредственно стоят на слайде. Значит, как мы их меняем? Начнем с простого, с мушки. Мушка извлекается достаточно просто. Надо ее сдвинуть влево или вправо. Все. Мы ее убрали. Ставим новую. После печати, возможно... Мушка не встанет в штатное гнездо, может возникнуть такая проблема для этого. Как ее решить? Берем маленькую пилочку либо наждачку и снимаем небольшой слой пластика с фронтальной либо столовой грани нижней части мушки. Подпилили немножечко, совсем немножечко и пытаемся вставить. Если не получается, повторяем предыдущее действие и так до победного конца. Желательно, чтобы мушка фиксировалась жестко, а не так, чтобы она там болталась, как известно, что в проруби. Переходим к целику. Для этого, чтобы снять целик со слайда, нам необходимо отвинтить два винтика. Первое это сверху, он фиксирует непосредственно сам. И второй Это винт фиксирует Газовую камеру Которая в свою очередь удерживает целик Извлекаем Так, будьте аккуратны И не потеряйте вот вот эту вот пружинку. Убрали целик. Ставим другой. Кстати, целики оптоволоконные я делал из оптоволокна, который заказал на Алишке. Диаметр оптоволокна 2 мм. Ссылки оставил в описании. Так, поставили целик. Берем газовую камеру и возвращаем на место. Все, уже никуда не денется, его прижала газовая камера, фиксирую камеру. Для фиксации целика непосредственно в газовую камеру нам надо использовать О! удлиненный винтик относительно того, что используется штатно. Если низкие целики можно зафиксировать с штатным винтиком, который у нас шел со старыми целиками, немножко, то для нового, то для высокого надо использовать удлиненный я использую 17 91 размер 3 на 8 но пока но ну, а пока слайд у нас в руках можно сразу же установить на него ДТК Значит, что я предлагаю Отрисован два Типа ДТК Но двумя различными способами Крепления Уменьшенный и, ну, То есть, стандартный и уменьшенный Первый тип Фиксируется непосредственно Вместо втулки ствола Сейчас я это все покажу А другой фиксируется При помощи перехода для глушителя вот такая штучка с плюс 11 на минус 14. Вкручивается непосредственно в ДТК и уже накручивается на ствол. Это тоже я сейчас продемонстрирую. Так, возвращаем ствол в пружину. Так, значит, первый тип фиксации ДТК. Место втулки стола. Так, что у нас получается? Так, при движении слайда будет выглядывать стол из ДТК. Но ДТК жестко зафиксирован непосредственно на слайде. Второй вариант. возвращаем в штатную втулку ствола на место и прикручиваем дтк непосредственно к стволу. В случае у нас ДТК зафиксирован на стволе, и при движении слайда он остается на месте. Какой ДТК вам устанавливать, решать только вам. Так, по поводу модели глушителя ОСПРой. Моделька не моя. Скачал на Сингеверс, их там очень много, так что никакой проблемы не составляет ее там найти скачать и распечатать, пользуйтесь на здоровье Далее, сейчас приступаем к самому сложному Необходимо установить щечки на рамки пистолета И поможет нам в этом высшее инженерное образование Итак, для установки можно использовать штатные винты, а также можно использовать заменители GIN-7991, GIN-912 и 7380 с размерами 4 на 8 Ну, либо аналоги, если вам не нравится шестигранник. Так, устанавливаем. Главное, чтобы все совпало. Так, так. Да, щечки рыцарь. Вот, недавно изобразил. Сам разукрасил. Так что не, не думайте, что он из принтера напечатался в такой расцветке. Данные щечки были навеяны игрой for Honor. или просто хуар но сейчас не об игре сейчас на пистолете так щечки установили на мой взгляд очень гармонично смотрится так далее Переходники для крепления оптики, коллиматоров и тому подобного. Подствольных гранатометах. Ну, кто как, кто как любит. Значит, двухстенный, назовем его так. Фиксируется просто. Цепляем его на нижнюю рельсу. И при желании фиксируем винтом через одно из технологических отверстий. Крепление достаточно жесткое Тем более, если вы распечатаете с заполнением 100% Точно будет очень крепко сидеть Коллиматор никуда не денется Точка прицеливания не забывается Второй вариант Одностенная Тут уже вопросы возникают Если заполнение не делать 100% То появляется гибкость Фиксируется, но уже немножко по-другому. Ну, то есть я оставлю модель такую же, как и двухстенную, чтобы фиксировался просто винтом. А есть э, не, знаю, не знаю, как это назвать, но стягивается винтами с двух сторон через гайку. В модели будут добавлены. Так, а оно, если печатать его в заполнении меньше процентов, имеет. Люфт, скажем так. Я его распечатал, так как спешил с заполнением 30% и, соответственно, вот, поплатился тем, что оно гибковатое, скажем так. Но, думаю, печать на 100% решит, решит эту проблему. Так, вот так. Вот и все модели, что я нарисовал. Скачивайте, печатайте, делитесь впечатлениями. Буду рад, если поделитесь фотоми ваших вторичек с вышеперечисленными модификациями. Фотки оставлять надо. Не надо, а желательно в группе ВКонтакте. Если данные модели были для вас полезны, не откажусь от стимулятора в виде доната. Для этого размещу реквизиты в описании к видео. А в ближайшем будущем я планирую подготовить серию видео по изнасилованию. Точнее, неправильно сказать, по прокачке пистолета. Глок. Почему Глок? Это потому что... Глок. Потому что это Глок. А на этом я со всеми прощаюсь. Всем бобра и до скорого.